Я одинакова, и ты понял, я не И как сумел на гитаре сыграл, спел, и пустой, ты посторонен, плакаешься, и, и тебе вот пол вот, 17 лет. И Я хотел себе просто понравиться. Чему заваляли учебный процесс, мама с папой встретили весь полезный материал, весь килограмм десять и я не ем стакан сметаны, пишу тезисы, весь твой свой неприятный. Пусти, красу, не пуля! Ты, пленку, на 20 лет назад Гитара, пас, барабаны, старый актовый зал Заваленный экзамен, ни одного предмета я не сдал Вдоль репетиции пред тобой, я пою, как стал Я все взял, но все этой строчке заучил, я нарезал ты так и не узнал, что для тебя посетил эти дни самые Медлячок, чтобы ты заплакала Нестерик! Позвища-то все одинаково Пусть банально и не талантлива Но как сириал на битве Сестра успел Буду стоять в красивой платьице А тебе вот-вот семнадцать -вот лет Я хотел тебе то, что понравится Check yeah. it И тебе вот 18 лет Я хотел тебе просто понравиться